Привет, зрители, и добро пожаловать обратно на наш канал. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказали, что позволило нам провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Мы откроем вам маленький секрет – психология – это круто, а также имеет несколько трюков в рукаве. Наш разум – удивительное место, но они также восприимчивы к маленьким психологическим трюкам, которые может использовать каждый, если они знают, что это такое. Что делать, если вы хотите, чтобы кто-то обратил на вас внимание? Что вы можете сделать, чтобы показать им, какой вы замечательный человек? Чтобы они влюбились в вас в мгновение ока? Ну, если обратиться к психологии, то там есть очевидные и не очень очевидные советы. Итак, вот шесть психологических приемов, которые могут заставить любого влюбиться в вас. Первое – зеркально отражайте своего партнера. Слышали ли вы об эффекте хамелеона? Он был изучен в психологических исследованиях. Эффект хамелеона больше сосредоточен на том, как мы подсознательно подражаем другим, чтобы понравиться им или расположить к себе. Это своего рода попытка вписаться в общество как таковое. Люди любят людей, похожих на них, так что если вы похожи на них в своих движениях, они могут начать подсознательно думать, что вы похожи. Подражание жестам и движением другого человека, скорее всего, заставит их думать, что вы похожи на них. Если только вы не делаете это слишком часто или слишком явно, они могут подсознательно понять, что нравится что-то в вас, что они просто не могут понять, что именно. О да, это они сами. Во-вторых, действительно проводите время со своим партнером. Да, это старая школа, но есть некоторые психологические исследования, подтверждающие это, особенно если вы влюбились в кого-то в классе или на работе. Это то, что психологи называют эффектом простого воздействия. Люди предпочитают других людей, если они с ними знакомы, даже если вы не делаете что-то интересное или не говорите что-то совершенно захватывающее. Я имею в виду, что шутки про тук-тук могут длиться так долго, верно? Согласно психологическому исследованию РБ Зайнца, эффект простого воздействия – это психологический феномен, при котором люди предпочитают кого-то или чему-то просто потому, что, что они с ними знакомы. Когда человек неоднократно подвергается воздействию определенного стимула, у человека вырабатывается привычка к этому стимулу и поэтому предпочитает его присутствие. Вот почему определенные продукты и реклама постоянно повторяются во время рекламных пауз в ваших любимых программах. Чем больше вы знакомы с чем-то, тем больше вы начнете замечать это. Номер три. Покажите, что вы способны и умны, но при этом остаетесь человеком. Знаете ли вы, что большинство людей не любят тех, кто совершенен? Почему? Спросите вы. Ну, люди могут быть запуганы тех, кто кажется слишком идеальным. Исследователь из Техасского университета обнаружил, что если вы допускаете некоторые ошибки, но при этом показываете, что вы умны, это может заставить других людей воспринимать вас как более привлекательного. В этом исследовании Элио Таронсон попросил людей оценить поддельные тесты на основе их привлекательности. Испытуемые либо отлично справлялись с тестом, либо посредственно, либо плохо. Некоторые участники теста вели себя неуклюже и пили кофе в конце собеседования после оглашения результатов. Люди оценивали тех участников теста, которые проливали кофе в конце интервью выше всего по шкале привлекательности. Это означает, что люди хотят видеть, что вы умны и способны, но при этом вы не идеальны. Они хотят видеть вашу человеческую сторону. Но когда вы показываете свои способности, но при этом остаетесь человеком, который делает ставки, вы больше нравитесь людям. Номер четыре. Покажите свою позитивную сторону. Людям нравится быть рядом с теми, кто счастлив. Если кто-то сталкивается с вами в основном в позитивном ключе, они начнут ассоциировать с вами положительные эмоции и даже могут влюбиться в вас. Дело в том, что если кто-то счастлив и придерживается этих эмоций, окружающие тоже начнут чувствовать себя лучше. Исследовательская работа, проведенная Гавайским университетом и университетом штата Огайо, показывает, что многие люди чувствуют себя лучше, и университет штата Огайо предполагает, что многие люди могут бессознательно определить, в каком вы настроении. Просто находясь рядом с вами. Кажется справедливым, не так ли? Так что, если у вас хорошее настроение, излучайте эту энергию, выпустите свою позитивную ЦИ. Те, кто рядом с вами, скорее всего, почувствуют ваше настроение и начнут чувствовать себя счастливее рядом с вами. Номер 5. Где цвет красный? В эксперименте, опубликованном Европейским журналом социальной психологии, исследователи обнаружили, что мужчин больше привлекает женщин красный цвет. В ходе эксперимента мужчинам было поручено задавать вопросы женщинам. Женщины были одеты в красные одеяла, а женщины в синие. Мужчины предпочли задавать вопросы женщинам в красном. Во втором эксперименте мужчины предпочитали сидеть ближе к женщинам в красных одеяниях по сравнению с женщинами в синих одеяниях. Как говорится в исследовательской работе, исследование впервые показало, что цвет влияет на поведение мужчин по отношению к женщинам в романтической сфере. Цвет, в частности красный, служит в качестве базового, нелексического праймера, который может влиять на важное, связанное с размножением поведения, сходным образом у разных видов. Так что в следующий раз, отправляясь на свидание, захватите с собой красный наряд. И номер 6. Произведите хорошее первое впечатление. Не секрет, что первое впечатление оставляет неизгладимый след. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Social Psychological and Personality Science, Первое впечатление от фотографии человека может повлиять на мнение другого человека о нем даже после того, как они встретились. В ходе исследования люди оценивали других людей на основе их фотографий, а затем встречались с ними. Первое впечатление от фотографии влияло на оценку человека, даже после официальной встречи. Поэтому, когда вы решите набраться смелости, чтобы пригласить свою вторую половинку на свидание, важно оставить о себе неизгладимое впечатление – хорошее. Это хорошее начало для одного, и рано или поздно они могут просто влюбиться в вас. Поэтому, не опаздывая на первой встречи, и признавать положительный ЧИ – ключевой момент. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о некоторых способах, которые могут помочь вам привлечь внимание того особенного человека. Какой трюк вы бы хотели попробовать? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео интересным, не забудьте поставить лайк и подписаться, и поделитесь им с теми, кто хочет произвести впечатление на своего особенного человека. Супер спасибо за просмотр и до встречи!